С утра до ночи ты ему солишь контакт, но пишет лишь очередной долбою. Он хочет поймать тебя просто так, ему совсем плевать на сердце твое. Туплю вы найти уже сутки без сна. Ответишь почему ты лишь мне И чтобы поближе тебя узнать Остался только нужный комплимент Я напишу, что ты лучше, чем интернет, ты лучше, чем интернет, ты лучше, чем интернет Я скажу, что все это не просто так, это не просто так, это не просто так Я Поставлю смайлик, ты лучше, чем интернет, лучше, чем интернет, ты лучше Просто так, это не просто так, это не просто так. Пока-то долбаю в онлайне грустит. Встретимся в центре, поедим мороженого. И ты не жирная, и не трансвести. да я не похож на отмороженного. Ты мало на свою коробку.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 Роли так же быстро нам была очень круто вдвоем, но пожелтели листья. Ты нашла себе папочку того самого долбоёба на тачке приловь, Сказала, что я лапочка, но очень хочется стабильности тебе, ведь она в сто раз лучше, чем в интернет. Так, все было просто так. И печальный смайлик лучше, чем интернет. Лучше, чем интернет. Наш скромный интернет. Все было просто так. Просто так. так. Все больше и больше вылазит Я записала камеру. Надеюсь, он получился хорошим. Надеюсь, вам понравится. Если это так, можете написать что-нибудь приятное в комментариях. Я буду очень рада почитать. Вот. Надеюсь, вы не сильно плохо, наверное, отреагируете как-то на применение нецензурной лексики в моих кадрах, Потому что я все-таки посчитала правильно употребить слово Вот, Хотя мы с Аней очень долго думали, типа, насколько в современном мире это слово матное. <с1> <с2> <с2> <с2> Все, всего вам хорошего Мечтайте о великом, с вами была Лерка Аскевич до новых встреч, пока